Перший орк-бент. Он и засыпает с Элтоном Джоном. А Элтон Джон, до речи, засыпает украинскую. Мужик. Мы попали к вам из-за учени. Герайш Тиваушни. Жизнь доброй воли. В Харьковском поперли направлении. Перегруппировка. И в Херсоне больше нет русни. Russian Federation. Сосед Рашн Федерэйшн Украинскую сосед-сосед Я знаю Сосед Сосед Сам прийшов до вас садрэйшн Як тут говорить Коли такая Минь сосед-сосед